Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на новом канале Майнкрафт Мир с БТМК и сегодня я. И я сейчас хочу показать ну, такой обзорчик, как получить без без еще раз, вы не отлышали, здесь бесплатную лицензию на Майнкрафт. Посмотрите, вот у меня бесплатная Это моя бесплатная лицензия Майнкрафт, я ее не покупал. На серверах все заходит. Вот, Майнкрафт играла. Так, для начала мы заходим в наш собственный браузер, ждем, пока он загрузится. И... И... И... и. Так. В общем, все у нас скрылось. Так, здесь мы пишем Minecraft.net. Забыли, да, пожалуйста, у нас есть... А вот все. Minecraft.net. Так, э, нажимаем на. Да. Если у вас тут есть э, страничка, то вы зажимаете логин. Если нет, то естественно написано. Так, сейчас э, так, это нагрузку. Так, Билин, не помню, какой же у меня пароль. Каурус на. А теперь -то. Ну да, теперь мы заходим на. Ну и все сайты я у вас я вам скинул ссылки, чем бада видео еще тебя представляют. И-и-ии-и-и Майншафтер. Вот здесь мы. Сейчас я буду. Ла, нажимаем логин, вот тут вот. Ла, не закрывать вот эту страничку, если она отправится. Вот здесь. Да, это вот как бы вы регистрируетесь на MSHAPTER. Так вот, Опс. у вас вот всё. это яблоко один так э, дальше мы на, нажимаем на нашу тут на settings здесь мы юзернейм, э, ну вы понимаете что такое, тут нужно ввести свой ник, который надо будет в игре это мой ник. и пароль, который он... нет, вот нет, вот это вот будет для входа, это будет ник в игре, а вот этот а это пароль, который у вас будет приходить в лицо. Вот мы сами сет. Ну, типа, ну всё, он у нас вроде поставился. Так, и тут скин юрел. Мы заходим на... Ой, идёт. Так. Не помню, не помню, как называется. Вроде... Ну, там, короче, вы там же э, скина. Короче, вы там поймётесь. Так, э, дальше мы набираем download. Вы скачиваем вот этот Майншафтер лаунчер, вы нажимаете на него, все, там скачивание пойдет, а у меня уже закачан, можно, можно даже увидеть. И вот у вас ска ска будет ска ну, скачается вот такая вот, вот такая вот фигня. Если вы увидите такую картинку джоба не пугайтесь, это все хорошо наоборот. Так, и ждем пока он запустится. Запускается, если вы первый раз вы можете бомблато два раза. Да. И вот, как я говорил, то вот то пароль порой мы вводим, переходим в наш шахту. Так, вообще, это один из. Слово не внимание, это у меня. Ну и чё, короче, так. Я а, да, да. обязательно на Minecraft.net регистрируемся И почему он мне не открывается? Нечестно же. Ладно, сейчас так поступим. А вот все. Не обращайте внимания на то, что файлы там типа можно нести без компьютера. Это, это не браудер. А да вот закрываем это. Все равно. Сохраните. Так, пока. Вот. Так, вот смотрите, я сейчас веду, чтобы вы убедились, что это правда. Смотрите, я набираю. Игр. Вот этот только О, хотя нет, можно сразу же. Бог. Один, два, три. И вот тут вот набираем пароль, который у вас будет. И вот, у нас. Я хочу что тут правая и готова. Ну, не, не закрывать, пожалуйста, эту а ваш не запустится. Вот он сейчас он запустится. У меня Майнкрафт Так, вот он. па па па так, эм. Ну, это сейчас он угрозит, он не переживает, вот по месту. Это он независимо от безума, от безума, от безума, от безума, от О, вот, всё. Вот. Вот. Хайпиксель наш. Хайпиксель, Майнплекс, Майнс... Так, а где Майнс? Ну, главное. Хорошо. Монтурный. И вот я вам сказал, как нужно, показал, как нужно э, получить институт в Майнкрафт. Подписывайтесь на по канал, ставьте лайки. Конечно, с... у меня наберется хотя бы уже 20 подписчиков, я выбираю полностью статьи за три лицензии, моя настоящие лицензии в опле мою. И всем до свидания. папа па это правда по Есу Богу.